Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня тема нашего видео ⁇ это что вас ждет в жизни без невроза. То есть какой будет ваша жизнь, если в ней не будет невроза. И этот вопрос скорее философский, чем какой-то конкретно выгодный. Если вы правильно сейчас делаете выводы, для многих из вас... Я считаю, это видео будет таким ключевым. Именно если человек хочет улучшить качество своей жизни, и у него есть невроз, повышенная тревожность, повышенные эмоциональные реакции, много негативных эмоций, то работа с этим повысит качество жизни человека в несколько раз. Поэтому если вы сейчас правильно... Поймете то, что я вам расскажу, то для вас от сегодня до конца вашей жизни вас ждет реально счастливая жизнь. Но это, к сожалению, не для всех. Не все сейчас меня поймут. Но если вы поймете, это будет здорово. Давайте начнем. В первую очередь вы должны понять, что у вас ничего нету. У вас ничего нету, кроме того, что происходит здесь. И сейчас. Все, что у вас есть, это мгновения, которыми вы живете. Даже сейчас, смотрите, 36, 37, 38. Это то, как секунды записи этого видео сейчас идут. И вы сейчас проживаете это все вместе со мной. Вы слушаете меня, и это то. Сейчас это и есть ваша жизнь. И все, что у вас есть, это время до тех пор, пока вы не умрете. Вот и все. Подумайте, больше в жизни у вас ничего нет. У вас есть только время, пока вы живете. И что происходит именно в это время? Есть парадоксальный момент, что эмоции, как позитивные, так и негативные, вы можете испытывать только в режиме реального времени. Прямо сейчас. То есть, только «здесь и сейчас» Вот в эти моменты вы можете испытывать как позитивные, так и негативные эмоции. И такими моментами наполнена ваша жизнь. Это временной континуум. Протяженность вашей жизни наполнена различными мгновениями, в которых вы испытываете какие-то эмоции. Каждый ваш день и каждое ваше действие, всю вашу предыдущую жизнь до этого, то есть вот сколько вам сейчас нет... Лет не важно, умножайте каждое, сколько вам лет на 365, вот столько дней вы получите, сколько вы уже прожили. И каждый ваш день, в любой момент времени каждого вашего дня, любой ваш поступок был направлен на то, чтобы сделать вашу жизнь радостнее, комфортнее счастливее. Потому что жить радостно, комфортно счастливо, это смысл вашей жизни. Уровень счастья – это то, к чему вы стремитесь, к высокому уровню счастья. Но не просто добиться, а прожить жизнь с высоким уровнем счастья. Вот ваш смысл жизни. Вот такова наша человеческая природа. Чтобы это произошло, все очень просто. За 24 часа, пока вы бодрствовали, вот сутки прошли, вы испытали какое-то количество позитивных эмоций, какое-то количество негативных эмоций. Какое-то количество нулевых эмоций, нейтральных реакций. Вы были в состоянии спокойствия. Чтобы определить ваш уровень счастья, вы можете просто вычесть из позитивных эмоций негативный остаток и есть уровень счастья. Позитивных эмоций больше, чем негативных. Вы в плюсе. Вы насколько-то счастливы. Или насколько-то счастливы прошли этот конкретный день. Если негативных эмоций больше, чем позитивных, вы несчастны. Ваш день прощел, прошел несчастливо. Самое важное, что вы можете убрать негативные эмоции, которые связаны с восприятием. Я говорю о шести негативных эмоциях. Тревога, злость, раздражение, обида, стыд и чувство вины. Работая со своим восприятием, вы можете их просто убрать, потому что они зависят от вашего восприятия объективной реальности. Если в течение дня у вас нет негативных эмоций, это автоматически, в разы повышает ваш уровень счастья. Помимо этого, это освобождает еще и время, когда оно освобождается, и вы можете наполнить его еще большим количеством позитивных эмоций. То есть вы не можете привести в жизнь больше позитивных эмоций, потому что там есть нейтральные реакции и негативные. А как только негативных нет, освободилось место. Пожалуйста, вносите еще больше позитивных эмоций. Таким образом вы повышаете свой уровень счастья. Так вот, работая с негативными эмоциями, избавляясь от своего невроза, вы автоматически обеспечиваете себе от сегодняшнего дня и до конца жизни счастливую жизнь, потому что убираете из нее негативные эмоции. Мы привыкли радоваться праздникам. Субботам, выходным, Новому году и так далее. Представьте, что каждый ваш день становится таким праздником. Вот так я вижу жизнь человека без невроза. Теперь вам нужно очень четко понять, что все, что я рассказал, это мотивация, это мое представление, это мои мысли. Вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться. И это не важно. Главное то, что то, что я назвал счастливой жизнью, прожить ее, это то, на самом деле, чего вы на самом деле в глубине души всегда хотели хотите сейчас, и будете хотеть завтра. И я говорю вам о том, что вот, Прямое, то, что вам нужно двигаться в этом прямом направлении, повышение уровня счастья своей жизни и проживание этой жизни на высоком уровне счастья. Вы должны все свои действия направлять на это осознанно, и тогда вы в этом добьетесь очень быстро больших результатов. И тогда в вашей жизни все эти неврозы, переживания, они уйдут как просто препятствия, которые мешают наслаждаться жизнью. И именно так их надо воспринимать. Поэтому освобождайте свою жизнь для большего количества позитивных эмоций, избавляясь от своего невроза. О том, как от этого избавляться, что нужно делать и какие техники, вы всегда можете найти на моем канале. Подписывайтесь, смотрите видео и ищите ответы на свои вопросы. А я желаю вам удачи. Спасибо, что досмотрели. Для меня это... Очень важно.